Приветствую вас, господа товарищи, на связи Каннибальский. Сегодня мы продолжаем наш с вами разговор о гражданине Кейни, о звездных Войнах, да что уж там говорить, о Белоснежке от мира игровой индустрии, о ДУМе. И сегодня у нас на очереди четвертый официальный эпизод первого ДУМ, Тай Flash Consumed или Твоя Плоть Поглощена. Блин, как-то криво звучит это название. Господа Эсфэгрус, вы не поможете мне с локализацией, а? О, вот так вот гораздо лучше. Гнилая плоть является сюжетным мостиком между событиями первой и второй части. После того, как UAC открыли портал в на Фобусе, мы проделали долгий путь, усеянный тоннами трупов и в результате прибыли на землю. Да, вот так вот выглядит земля будущего. Под Адам, Первый уровень. Американ маги создал, пожалуй, одну из самых сложных карт первого дума. Сначала на нас телепортируется с десяток зомби с дробовиками, потом толпа импов, а под нами яма с кислотой. Вот, кстати, здесь спрятана ракетница. Секрет довольно замороченный и самое смешное, что игрой это даже не считается секретом. А дальше нас будет поджидать сюрприз в виде барона ада и всем насрать, смогли вы найти эту ракетницу или нет. Вообще, если первые три эпизода Дума показались вам легкими, то Гнилай плоть поспешит удовлетворить ваше желание челленджи. Этот эпизод намного, намного сложнее оригинальной трилогии и, к сожалению, вся эта сложность зачастую достигается не самыми честными способами. Вот, к примеру, один момент. фальш стены. Собственно, в чем проблема? Движок Doom не позволял создавать во время игры новые объекты, поэтому, чтобы, например, обрушить на нашу голову толпы врагов, этих врагов надо было предварительно разместить где-нибудь на карте, а затем телепортировать к нам. В Doom 2, к примеру, враги тоже прячутся за стенами, и там все работает нормально. А вот в четвертом эпизоде произошел косяк. Врагов все так же прячут за стенами, только вот они и видят нас сквозь них. Благо дело, эти стены хотя бы и пропускают наши снаряды. Истинное отвращение. Ромеро и его самый троллирующий уровень. Пфф, сейчас, сейчас, подождите. Мы начинаем уровень в окружении двух одержимых, четырех академонов и десятком импов. После того, как мы закончим с начальной ловушкой, нам предстоит испытание похлеща Форт-Боярд. Необходимо прыгать по этим платформам. Если ошибемся с разбегом, то упадем вниз, где нас ждет лава. Обратно мы сможем вернуться только по лестнице из лавы и через комнату, в которой полным полно импов. Видите эту комнату? Прыгаем вниз в лаву. Этот переключатель поднимает мост. А как выйти отсюда? Вступаем в этот уголок лавы и открывается дверь. Там бароны ада. Потом возвращаемся назад через телепорт и вот вроде бы видна награда, ради которой мы так долго старались. Плазмоган, вы хотите его? Конечно же вы хотите его. Вы бежите к нему, хватаете и тут… Да, да, да, да, это та самая, одна из самых знаменитых ловушек Рамера. Взяли плазмаган, а теперь будьте добры и старайтесь все его заряды. Потом нас ждет лабиринт с бароном Ада, как демонами и спектрами. Снова прыжки по платформам. Да он, блядь, издевается. И вот, казалось бы, все самое худшее позади. Но не тут-то было. А самое смешное, что если вернуться назад, то вы найдете портал, получите бфг и найдете выход на секретный уровень. К сожалению, я узнал об этом только после прохождения этого эпизода. А я вот на что обратил внимание. Карты первого дум носили довольно незамысловатые названия. Командный центр, хранилище, всякие там аномалии, ну согласитесь, звучит довольно банально. А вот названия карт для четвертого эпизода звучат как наименование песен группы экстремального металла. Добрый день. Рад вас приветствовать на волнах радио Копра FM. Сегодня в эфире. Группа Аналдум выпустила свой новый альбом «Они покаются». Также сегодня мы возьмем интервью у фрешменов группы «Неудержимое зло». А прямо сейчас в прямом эфире премьера песни «Решни честивых от группы «Я трахнул свою собаку, она родила тройню, теперь мы счастливая семья, правда, мне сильно хочется шавермы». Радио Копра-ФМ. Нашим эфиром можно обмазываться. «Решни Чистивых». Вполне себе сносная карта. Хорошая планировка. Хвалю Джон Грин. Хвалю. Уровень примечателен тем, что... Эээээ... Как бы... Ладно, ладно. Уровень правда хороший, но, к сожалению, тут нет каких-то сильно запоминающих мест. Он как бы просто есть, и его довольно легко проходить. Особенно после двух предыдущих. Неудержимое зло, очень, очень простой уровень от Американо маги. Я даже, блять, удивлен. Настолько простой, что его впору было бы ставить первым в очереди, но, а знаете, меня сейчас такая мысль посетила, а вдруг ребята из ID Software неправильно отсортировали уровни и на первое место поставили другой уровень маги. Э, ведь всякое может быть. Тим Виллиц и Тереза Чезар, они покакаются. А вот это довольно интересный экземпляр. Нам довольно часто будут подсовывать врагов сразу после спуска на лифте. Будут забрасывать в комнаты с очень правильной расстановкой противников. Довольно много придется ходить по лаве. Опять. Немного платформинга и много потерянных душ и поиска ключей. Хотя этот уровень можно закончить гораздо быстрее, если просто вот прыгнуть в это окно. Тима Тереза, спасибо за столь необычный уровень игры. Вот только выглядит он как типичный уровень в аду из третьего эпизода. Хотя события вроде как уже происходят на земле. Против тебя, нечестивого. Кто-то спустил Ромера с поводка, и он создал карту, которую я одновременно люблю и ненавижу. Это один из тех уровней, которые ты сначала должен пройти кое-как, превозмогая все трудности, а потом загрузиться на начало и пройти его еще раз держа в уме расположение всех карточек, врагов и обходных путей, потому что… И в конце опять кибердемон в неудобной позиции для его атаки. Вот иногда думаешь, Джон, ебать твой анус домкратом, урод ты косоглазый, а потом смотришь на эти фото и… Ребят, ну как вообще можно злиться на этого парня, а? Исследовал ад. Уровень с каким-то просто огромным количеством ловушек. Доктор Сон сделал довольно подлый уровень, хотя конечно финальная арена просто на, выше всяких похвал. И хотя тут придется немного побегать по дамажущему полу, который я, блять, так люблю, но защитные костюмы разбросаны по всему пути и недостатка в них точно не будет. Финальный уровень. К жестоким. И снова руля Шон Грин. Знаете, у этого парня есть способность создавать хорошие уровни. Может они не выделяются каким-то своим ярким и уникальным стилем, как например у Ромеро или Магги, но они вполне себе хороши. Вначале нам в качестве разогрева предложат классический дорфайт, затем головоломка с порталами, куда же без нее, хотя надо признать, что она довольно простая и не так сильно бесит. Количество баронов ада на этом уровне просто зашкаливает и причем обычно нас их ставят нос к носу, член к члену. Ну и в конце арена с финальным боссом. Босс -паук, паук огромный, Босс -паук, паук, огромный и враждебный, да Его можно было бы назвать сложным, но он приходится банальным спамом БФГ. Что ж, мы уничтожили их главнокомандующего и теперь готовы отправиться обратно в ад, чтобы добить их остатки. Оу. Значит, следующая остановка – ад на земле.